Да, я снова вернулся. Вы видели, мы пересалив моего старого ролика, а как не самого первого. Этого я пытался приблизительно сказать то, что вы не услышали в первом ролике. Итак. Сейчас я напишу им. Вс, найс. Сейчас, погодите, когда они будут... Ну, нормально когда они короче будут готовы все ну, пойдем и так все вроде как он вроде как все порешилось я бачу кинул ура сейчас я выполнил квест ура о майка так мне там катенок. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Тим, Тим, Том, беги. Все нормально, у меня с контимкой, так что нормально. Так что, вот так. Так, продолжаю. Чё-то не везет. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошл нахрен! Блин, а ха -а. а -а. Блин. Чел, если ты это смотришь, что извини. Извините, что вай такой? -мо! На... Твою налево! Все. А 4G должно ловить нормально. О! Давай-давай-давай-давай-давай! Эй! Запись отменяется. Блин. Короче, это продолжение. Мне вай-фай залагал. Пожалуйста, чтобы в этот раз того не лагал, я тебя умоляю. Так, не высовываемся. Куда ты по. Куда? Куда? У него того? У него ульта накаплив... У него ульта накапливается! Вую налево! Где на Я не тимится не буду! Я знаю таких тименщиков. Тим, Том, ты чё? <связывая> <связывая> <Н> НЕТ! <связывая> Вы сейчас слышите, как я бомблю! <свист> если я кому-то уши парализовал то <свист> <свист> да, блин ай, что все нормально. Видите это? Кого-то убил. Пошло это нахрен! Же я ненавижу это. Так, тешить я бомбану. Поэтому самый... Поэтому вот так вот. Ага, ага, ага, что ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, Извините меня, я бомблю. Какой мусор, как ты? Уходи, уходи, уходи. Тима. Тиммейт. Иди нахрен! Вы меня задолбали! Это не к аудитории. Дегенерат, не высовывайся. Да не высовывайся! Ты можешь сдохнуть! Для люга? На нахрен? Падла какая? И, <смех> мяу мяу, кота то помяу. Блин, я не могу орать. Ящик. А -а -а, мне ничего не выпало. Ладно, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик на нового новое видео на канале Черт. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.